Ставь лайк, если Жиза. Идешь ты по улице тут хуяк, то ли запах, то ли погодка, или картинка, короче, что-то так ни хреново в голове выстреливает, и ты погружаешься в пучину своих воспоминаний. Игра ностальгии тебя накрывает, и ты начинаешь вспоминать давно прошедшие детские гадки. На днях вот что-то подобное у меня случилось, и я вспомнил про мульт убить Боба. Сразу я, конечно, название не вспомнил, а только то, что там были яички, которые круто перестреливались. Копнув чутка в нете, я и наткнулся на него. Прокручивая в памяти без интернетовские годы, киллер Боб смотрелся охренеть как бодро и круто, захватывая детские ума. Но сейчас. Хотя что я всю и сразу на вас вываливаю С вами Ванючек тот что шарит Вытаскивайте свои пуколки, Ибо сегодня мы будем смотреть бойню бобов Под соусом убийцы Боба Убить Боба на самом деле инфы на мульт в инете не очень густо. Известно, что мульт вышел в 2009 году с одного челика по имени Джефф Алью. Он, будучи еще пизяком студентом, баловался с 3D-анимацией и в 1996 году создал трехминутный видосян, где разноцветные бобы устраивают гачимуч с оружием. Все, это называлось «Киллер Боб. Эпизод первый, Допрос». Оно лежит на ютубе уже давненько и начинает даже пованивать, и если ты прям фанат бобовой гачи или ищешь мем на вдохновение, то милости прошу. Ну а бобовый Экшон, видать, совсем никак не хотел покидать фантазии Джеффа, а потому, качая скилл в анимации около двух лет, в 2000 году выходит вторая часть под названием «Киллер Боб 2» вечеринка. И если вы смотрели полнометражный мульт про Боба, то сразу выкупите откуда ноги растут у первой сцены в мульте. Карткометражка показывает несбывшиеся мечты многих, когда ты хочешь уснуть, а ебучие соседи Зумеры включают свою дресню, чтобы пофлексить. Ну и главный герой берет свои два дегла, Али Хитман, и идет расправляться с нарушителями покоя. Загрузив все это на сайт. iFilm за 6 месяцев на первый взгляд простецкий мультец набрал около миллиона просмотров. И это по меркам нулевых ни хреновый такой показатель. Позже автор создал HD версию этого королика и выкинул на просторы Ютуба, где тоже был позитивно принят здешними обитателями. Видос до сих пор хранится на официальном канале, где собрал уже 11 лимонов просмотров. Скорее всего, кто смотрел тогда эти две короткометражки, были как из того мема. Он ничего не добьется. Но Джефф красавчик. Он закончил институт и успел прославиться как художник компьютерной графики к таким фильмам как Матрица, Перезагрузка, Люди X и Трансформеры 2. На Википедии за ним числится еще десяток фильмов и телесериалов, где он был как сценарист, телепродюсер. И сука, знаете что? Там блядь нет Киллера Боба! Так, срочно кто занимается исправлением Википедии? Уничтожьте этот пробел в биографии! Джеффа, ибо потомки должны знать в лицо своих героев. В середине нулевых Лью Норм так раскачался в 3D-анимации и решил сам снять полнометражный фильм. На первый черновой вариант сценария ушло около пяти месяцев, а привилизация заняла около полутора лет. Он также разместил объявление на американском аналоге Авито для поиска голосов и прослушал около 20 человек, выбрав лучших четырех. Вот они слева направо, а не-не-не, это не то. Короче, к июлю 2005 года все подготовительные работы были завершены и Джефф, набравшись терпения и творческого энтузиазма, принялся к созданию... Задуманного. И знаете, сколько времени ушло на создание убийцы Боба? Ну, бля, сколько? Немало. «Бля, ты мне мозги не ебей, я спрашиваю, сколько?!» На все про все ушло около пяти лет. Из них примерно полтора года на подготовку производства и три года на анимацию. К 2008 году всемирные права на киллер Bean Forever были приобретены Cinema Management Group. В том же году мульт впервые был показан на кинофестивале в Торонто. Ну а к 14 июля 2009 года фильм добрался до массовых зрителей США на DVD. Ну а до Русичи данный мульт стал доходить на разных пиратских дисков с рынком. Вот и для меня в детстве, когда-то главным источником развлекательного контента были диски, а также телек и пришлые странники из других районов с новыми угарными видяшками, местными песенками и картинками на своих телефонах с экпортами. сейчас ты можешь от скуки в пару кликов включить себе любой мультик или Владика А4. Ну или мои видосяны, если уж совсем эстет. А тогда в нулевых мы засматривали до дыр мульты на дисках и радовались, когда по телеку вместо ебучих кадет или ранеток показывали еще один новый мультец. В то время мы пересмотрели все серии Черепах 2003 года и нам оставалось только одно. Придумывать свои сюжеты на улицах. Сценаристы нас, конечно, так себе, поэтому просто Хуячили друг друга палками, Ну вот одним пасмурным летним днем начавшийся душ не дал нам очередной раз помахать дрынами, и мы пошли в гости к одному из друзей. Этот друг жил на другом районе, а в нашей локации захаживал потому, как бабуля у него тут жила. А это значит, что он входил в контакт с другими аборигенами и имел доступ к новой неизучной нами информации. Он был одним из главных дилеров новых дисков. К нашему счастью, в тот летний день он как раз притащил новый диск со сборной солянкой из разных мультяшек. И после просмотра мульта киллер Боб фантазии нашей не было границы. Мы решили, что отныдеться. Не хватит бить ебло-палками. Стоит становиться серьезными. И, похватав пластмассовые пистолеты, мы стали создавать свой дворовой экшон. Хотя кого я обманул? Это были те же палки, только теперь мы им просто дергали и кричали пау-пау. Так почему же этот мультец так впал мне в память? Весь енет разбирал, разбирает и будет разбирать киллербина на бобовые мемы, а критик Скотт Скот из Эзерму Центр Медиа назвал фильм абсолютным пожаром в мусорном баке. Слебал. Ладно, ладно, крутим сюжетик. Короче, как я и говорил ранее, все начинается с разъебного тусьчия бобовых зумерков на складе местного авторитета. И если ваша туса не похожа на эту, то даже не думайте мне туда звать. Тут диджей звонит неизвестный номер начинает угрожать. Если те не выключат музло, то получит в ебобо. Да слушался. Слушай, ты, дружище, блядь, сука, мразь, блядь. Это блядь. кто? Я авторитет, герой мой, блядь. Я хочу, чтобы ты, блядь, сука, блядь, подумал о своем поведении, блядь, прям тут немедленно, прям сейчас, блядь, немедленно, скоропостижно, блядь, сука, изменился, блядь. Телефонным анончиком оказывается Киллер-Боб, которому завтра на 12-часовую смену валить бобов. а он никак выспаться не может из-за сраных тиктокеров. Ну и, соответственно, по всем канонам боевичков влетает на крутой тачке пслэм, отправляя в инвалидное кресло сразу троих. Убийца Боб хотел прогнать пафосную стату про то, каким он становится раздражителем, когда не высыпается. Но Зумирье не дает договорить, и начинается бобовое мочило. По итогам схватки убийца Боб быстренько всех утилизирует. Последним остается диджей, который организовал эту убийственную вечеринку. Он пытается на крысу дозвониться до своей крыши, но киллер Бин его минусует. Вскоре после этого на склад приезжают легавы с детективом Кромвелем и проводят расследование. Выяснять, что склад принадлежит местному криминальному авторитету Капучино, а диджей, которого ебнул Боб, племянник этого бандоса. А его случайно не глясессас. Но не успевают менты ошалеть от последствий буни как складу подъезжает внедорожник, они бегут к нему. Машины пытается скрыться, но легавый просто открывает стрельбу по ней и та останавливается. Вопрос, правда, остается открытым. Зачем они по пони шмаляли, если у них даже не огорожено было место преступления, и туда мог заехать обычный житель этого квартала, который ничего не знал о стрельбе. Но водила, оказывается, не хрен с горы, а сам Бля, интересно, в мире Бобов кликуха Вегана означает то, что у нас людоед или каннибал? Если да, то интересно, как он получил такую кликуху. А в общем, детектив напрашивает Вегана по типу, че чё, почем, откуда будешь, но так как законных оснований на задержание у него нет, то его отпускают. Охуен, папаш, спасибо за дырку в колесе. На прощение детектив кидает Вегану золотую гильзу с подписью от киллер Боба и говорит, что не только менты, но и другая сторона на хвосте у его босса. Ну а я считаю, что стоит проверить на профпригодности этого чела, ибо что-то он, во-первых, перегибает да но ему, да к тому же еще и разбрасывается уликами. Утрецов вздремнуть бобовому Хитману тоже не дают, так как весь город стоит на ушах после ночной зарубы. И Боб ничего лучше не придумает, как, блять, высунуть охневшую огромную снайперку и разведать, что там происходит у склада. А, если кто забыл, он прямо напротив этого склада и живет. И его даже не волнует, что у склада огромное количество ментов, а по городу сильно идут поиски ночного оренчевателя. Но это все фигня. Боб даже решает мочкнуть детектива. Нахуя, спросите вы, а, я не знаю, Боб, походу, просто психопат. Благо его отвлекает звонок от агентства, и Анон по телефону отчитывает киллера за ночной дебош. Попутно напомню, что. Что у нее только одна цель, которую стоит устранить, а лишние жертвы ни к чему. На что Боб отвечает: Посмотри мою большую коричневую задницу. Тут же нам показывают, что агентство дает дело в Бобтауне китайскому Хитманду. Тот, конечно, удивляется от заказа не самого до него ближнего дела, но берет его. После телефонного разговора владец местной хрючевальни просит, чтобы тот наконец заплатил за дошек. Но киллер просто пиздит шеф-повара и говорит, что отдаст бабки позже. Ух, блять, кто у них в агентстве занимается подбором персонала? Это ж пиздец, одни психопаты. Тем временем Капучино проводит совещание с местными дилерами и отчитывает их за то, что продажи наркоты у них упал в разы. Шпана что то не особо внимательно слушает и мафиозник от дико сгорает. Так. Что он начинает пиздить всех битый. Его прерывает только веган, который докладывает, что на складе менты, а племянника отправил в Бобовый рай киллер Боб. И у капучино еще больше сгорает, он приказывает весь товар отправить на центральный склад с усиленной охраной, а убийцу Боба найти и наказать. Киллер Боб же приезжает по непонятной нам причине на другой склад, где, к его сожалению, ждала только записка и веган со снайперкой. Начинается еще один экшн, но Боб быстро его прерывает, прострелив из пистолета сперва прицел, а затем и саму снайперку. Ну и веган такой просто уходит, а Боб идет. В бар напротив. Вообще заебись, бля. Ожидаемо, что на выстрелы посреди белого дня приезжает детектив. Осмотрев склад, он без труда замечает, что напротив вместо стрельбы сидит подозрительный тип с двумя золотыми пистолетами на перевес. Он заходит в бар и начинает сперва издалека выпытывать инфу подозреваемого а потом в открытую обвиняет Боба в ночном шутинге. По итогу они чуть там друг друга и не продырявили, если бы не мешался Бармен с дробовичком. Сраные кобой расходятся и напоследок детектив вкидывает про то, что если чё они как бы могут друг другу и помочь. Однако детектив сыграл на крысу и подождал киллера Бина на выходе. Он оставил пушку к башке Боба и стал доебывать киллера о теневых Боба, которые были указаны в записке, найденной на складе. Но киллер еще тот крепкий Боб. Говорит мусору, чтобы тот мозга не ебал, и дает ему пизды. <связывая> <связывая> <связывая> После чего съебают, а детектив звонит в отдел полиции, где узнает, что теневые бобы это нелегальная и секретная организация, выполнявшая заказные убийства от богачей и даже властей. Тем временем, киллер Боб уже докадывает главному складу капучино. И тут вроде охрана усилена, но Капу что-то совсем не учел: что чем больше дураков на квадратный метр, тем опаснее для его бизнеса. В общем, пока охранники обсуждали философские темы о низкоуглеводном пиве, и то, что стоит в стране ужесточить контроль над оружием, в очередной раз киллер Боб эффектно появляется и на 4 минуты создает дают на экране смерть. Потом на склад влетает бронетранспортер с бобовым ЧВК и главарь рассказывает то, насколько они крутые, сколько горячих точек прошли и какие медали заработали. Но Боб чутка выпадает из реальности, пропустив весь бред солдафона, а, очнувшись, говорит, что прошлой ночью это он по приколу всех мочканул, а сегодня он принялся за работу, ну и соответственно снова валит всех, ставших на его пути. Тут же, чтобы мы не подумали, что киллер Боб как бы охреневший читер, валит всех налево и направо, в кадре появляется Веган. Он отпускает на полной скорости мотоцикл в сторону Боба, попутно расстреливая его. Случается бум в слоумо и Боба откидывает. В сторону. Когда киллер начухивается, то понимает, что оказался в первой короткометражке о себе же. Короче, Веган говорит Капучино, что нужно скорее киллера емнуть и делать Ебента. Но Капуч не унимается и хочет выпутать у наемника, кто его заказал. Только вот выпутать ничего не удается, а киллер вырывается из заключения и убивает охранников. У Капуча норм так подгорает, и он кричит: За шо, сука, деда, за шу? За шо, сука, за шо? Ну вот незадача. Киллер Боб пришел не за Капучино, а за его правой рукой Веганом. Ну и спокойно отпускает мафиозника. Правда, Капучино. Чет напоследок решил понтануться и демонстративно уволил Вегана, за что и получил от последнего кулю в лоб. А дело тут в том, что Веган это бывший сотрудник агентства под кликухой Черный Боб. У него просто в заднице справедливо заиграл, и он отошел отдел. Но бывшими наемниками не бывают. И его агентство пытается уничтожить не первый год. Вот и киллера Боба теперь подослали, чтобы он доделал зачистку. Черный Боб пытается доказать, что агентство уже не топ и вообще скатилось, выполняя любые прихоти богатеев. Напоследок он говорит, что после уничтожения цели агентства закажет и киллера Боба самого, потому как Веган мог впустить бантарские ростки в его мозг. И тут киллер Бен делает вид, что он задумался, но сука, как самая вонючая и последняя крыса, хуячит в упор черного Боба. Однако карма тут же настигает киллера Боба. В попытке дозвониться до агентства, он замечает, что его кинули из общего чата, а китаёс докладывает, что прибыл в город. И сложив одно с другим, мы понимаем, что все-таки агентство заранее заказало Боба. Естественно... Тем временем на склад подъезжают легавые, штурмуют здание. Боб готов вступить снова в перестрелку, но тут вырисовался детектив, который предлагает сдаться киллеру и предоставить помощь. После затянутого раздумья Боб сдается, и детектив прячет его от агентства в обезьяннике. Но залечь на дно ему не удается. Кита Йоза оперативно прибывает на еще теплое место бойни и провоцирует небольшую подосовочку. Мистер Анжело? Ты дебил? Кто? Ну дебил. Извинитесь, пожалуйста. Пойди да ты нахуй. Извинись. А может быть ты? Что? Я? Хуя, блядь? Баа! После чего дает себя арестовать. Он оказывается в том же отделении, где и сидит Боб. Чудным образом освобождается и уничтожает всех копок, после чего идет к решетке киллера Боба с его золотыми деглами. Киллер Боб прогоняет ту же телегу про агентство, что и черный Боб. Но Китайоза не верит и начинается битва. Этот противник дается киллеру сложнее, но он все равно додумается, как перехитрить китайца и ваншотит бедолагу. Ну а киллер Бин, как то с этим хватает чужую мобилу и звонит агентству, чтобы доложить, что он с ними прощается. Анонимный голос предлагает зайти к ним в офис и все обсудить на что киллер бин пафосно отвечает я зайду но не для разговора да, после чего выкидывает телефон уезжает на бронь машины полностью забиты огнестрелом вдаль мертвенно пустого города задний город пипец как похож на заставку черепах 2003 -го года Супер черепашки -ниндзя! Ну, вот и весь мультец. Честно, после просмотра мульта я оставался в недоумении, потому как памяти все это выглядело как-то, ну уж совсем по-другому. Знаешь, это как с любимыми старыми играми, которые раньше казались капец какими реалистичными и но перепройдя спустя годы, ты понимаешь, что и сюжет слабоват, и некоторые функции не так хороши, да и графен уже устарел знатно. То же самое и с этим мультиком. Это не тот случай, когда пересматриваешь мультфиль детства и с возрастом подмечаешь что-то новое. Нет, этот мульт строго для одного возраста, 10+. Когда тебе не особо нужен крутой сюжет... Внезапный поворот событий, а только сверхкрутых крутых парней, пуколки и побольше событий на экране. Да и вообще, мульт перегнал свое время. Сейчас дети смотрят на ютубе всякие трешовые 3D-корокометражки. Поэтому, если тебе 10 лет, то бросай к черту Эльза Гейта и мчи лучше смотреть киллер Боба. Но есть у этого мульта и другая сторона, которая не дает умереть и уйти в небытие. А именно, мемность картины. Фраза это настолько плохо, что хорошо, отлично подходит в этом случае. Весь этот раздутый мегапафос, угловатые модельки персонажей, и танцы бобов никак не могли удержать мемную лавину, которая обрушилась на мультфильм. И вот уже к 2019 году в ТикТоке начинают гулять мемные нарезки из мультфильма под разные жизненные ситуации. Школьники орунькают, крейтеры получают лукасы, а оживляющая энергия позитивно влияет на проект. Да так позитивно, что на официальном канале в 2020 году стал выходить новый сериал о киллер Бобби. Правда, из заявленных Джеффом 10 серий вышло всего 2 эпизода, и сериал прикрыли. Но Джефф до конца топит за свое бобовое детище, и на сегодняшний день он сосредоточен на работе над шутером от третьего лица для ПК и игровых консолей. И судя по страничке в Стиме, Игра выглядит довольно привлекательно и сущно. Зная Джефа, думаю, там можно будет нор так окунуться в драйвовый экшон. Эх, покажи мне эту игру в детстве, я бы отписался от счастья. Так что, школьники из будущего, когда выйдет эта игра, я вам реально завиду. Школьники, ах, суки мелкие. А на этом у меня все. С вами был Ванёчек тот, что шарит. Люблю читать ваши истории из комментов, так что пишите, смотрели ли вы этот мульт в детстве или познакомились с ним через мемы. А также не забывайте про пальцы вверх и подписку на канал с ударом колокол ада, чтобы Ютубан прислал вам уведомления о новых видосянах от меня. Всем бобового настроения и до скорых встреч, красавчики!